Всем привет, с вами Даник. И вас приветствует игрок Так, я снял видео и у меня крашивался бандикам, потому что он какой-то больной. Он набухал и все и крашилось. Итак, я прошел момент записи вот этого вот оранжевый лес и все крашилось. Вот я ненавижу бандикам. Качайте другую программу для записи, только не бандикам. Сейчас я покажу, как решать. Yeah. Вот и заходим. Так. Вот эту решаем. Вот как она решается. Вот это вот так. Кстати, на паузу решаем. И вот. вот так вот так. Вот. Смотрите, вот эту, вот это будет тень, не видно, надо открыть вот эту. Вот тень появляется. Дальше. Так, скоро микрофон куплю на свой канал. Вот. Провод разделяется. Мы идем в раздел сюда. Все, это последнее было. Где к следующему? Этому. Вот. Больше такого не повторится. Если повторится, все равно будет буду так делать. Снимать. А что а бы делать, друзья? Так-так. Шопотет себе все крашится по ненужной причине. Если снимаешь гад... гад... гадина-программа, все, все. Теперь мы идем. отсюда и все открылся вводим это тут надо по Алисам а тут еще клну показывать дорогу и все и открывается лазер след в гору все всем пока свидания подписывайтесь на канал канал кдфан и сама игра завидная всем пока пока пока ставьте лайки и пишите отзывы